Приветствую вас! С вами Дмитрий Рудых. В этом видео я расскажу и покажу, каким образом можно за 5-10 минут узнать адрес, наименование, телефон любого суда на территории Российской Федерации. Для поиска суда будем использовать интернет-портал, адрес которого вы видите на мониторе. Наберите в адресной строке ру. Переходим на данный интернет-портал. Итак, мы находимся на сайте интернет-портала Российской государственной системы правосудия. Нужную для нас информацию мы будем искать в меню под названием «Федеральные суды общей юрисдикции». Заходим в данное меню. Для поиска суда будем использовать расширенный поиск. Итак. Первое, что нам предлагают, это ввести наименование судебного органа. Но поскольку мы ищем суд, и его наименование нам неизвестно, поэтому мы данную строку пропускаем. Следующая строка «Субъект Российской Федерации». Будем исходить из того, что мы знаем местонахождение, место жительства нашего ответчика. То есть, исходя из общего правила подсудности, исковое заявление предъявляется в суд по месту жительства нашего ответчика. По месту жительства и либо либо по месту его прописки будем исходить из того что мы знаем его место жительства либо его место прописки и соответственно зная данные параметры вместо адрес места жительства или адрес прописки мы сможем установить точное наименование и все другие необходимые реквизиты суда итак начнем допустим наш ответчик проживает в москве в строке субъект российской федерации выбираем соответственно город москва в следующей строке населенный пункт также указываем Город Москва. Улица. Улица у нас, к примеру, будет Новопетровская. Номер дома нам не обязательно указывать. Следующая строка «Уровень суда». Ее можно указывать, можно пропустить. Это уже не принципиально. Ну, в данном случае укажем его. Это в данном случае выбираем районный городской суд. Остальные параметры «Федеральный округ Российской Федерации», «Военный округ флот». Это не обязательные параметры и они нам не нужны. Все, после этого нажимаем «Найти». Опускаемся ниже и видим, что в результатах поиска интернет-портал нам нашел суд. Это в данном случае Коптевский районный суд. Населенный пункт, город Москва, улица Новопетровская. Все полностью так, как мы вводили при поиске. Кликаем на наименование суда. Коптевский районный суд. И мы видим следующее. Интернет-портал нам предоставляет информацию об адресе. О точном адресе местонахождения Коптевского районного суда есть телефоны данного суда и есть адрес электронной почты. Даже есть схема Яндекс.Карт, указывающая местонахождение Коптевского районного суда. Итак, основные общие данные по данному суду мы нашли. Теперь нам необходимо найти реквизиты для уплаты государственной пошлины. Для этого нам необходимо скопировать наименование суда. В данном случае я копирую наименование «Коптевский районный суд». Поднимаемся выше и очищаем форму поиска. Нажимаем «Очистить форму». В строку наименования судебного органа мы вставляем наименование суда, которого нашли. Я в данном случае вставляю наименование «Коптевский районный суд». И нажимаю «Найти». Интернет-портал мне опять предлагает один возможный результат. Это «Коптевский районный суд». Открываем данный результат, опускаемся чуть ниже и видим же опять... Те же самые данные, адрес, телефон, email плюс интернет-портал нам предоставляет информацию об официальном сайте Коптевского районного суда. Это как раз то, что нам нужно. Переходим по ссылке на сайт Коптевского районного суда. Вот в данном случае перед нами сайт данного суда. В правом верхнем углу вы видите адрес, телефон и электронную почту данного суда. Нам необходимо на данном сайте найти реквизиты для уплаты государственной пошлины. Как правило, реквизиты об оплате государственной пошлины размещаются в справочной информации, которая находится, как правило, в левом меню. В данном случае есть справочная информация. Заходим в нее. И в справочной информации мы видим первое меню – это государственная пошлина. Кликаем на данное меню и... Коптевский районный суд города Москвы нам предлагает не только реквизиты для уплаты госпошлины, но и уже предлагает готовую квитанцию, заполненную, которую можно распечатать и использовать для оплаты государственной пошлины. Соответственно, сюда нужно будет внести, заполнить вам фамилию плательщика, фамилию отчества, то есть в данном случае ваша фамилия, как плательщика истца, который подает исковое заявление. Ваш адрес, вид платежа вы указываете «государственная пошлина» указываете дату и указываете сумму государственной пошлины по делам у выписки из квартир без согласия прописанного сумма госпошлины составляет 200 рублей то есть данную квитанцию вам необходимо указать сумму 200 рублей и оплатить ее но вам не обязательно верить мне на слово и можно на этом же сайте проверить каков будет точный размер государственной пошлины по вашему делу В верхнем меню открываем калькулятор госпошлины выберите пошлину мы выбираем пункт номер один это подача искового заявления. Нам предлагается два варианта. Первый вариант это подача искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также неимущественного характера. Второй вариант подача искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке. Если мы подаем исковое заявление о выписке из квартиры, то это пункт 1.1 исковое заявление неимущественного характера. Так, лицо подающее исковое заявление это физическое лицо. И вот результат сумма государственной пошлины составляет 200 рублей. Итак, в этом коротком видео я вам показал каким образом можно за 5-10 минут, не вставая со стула, узнать информацию абсолютно о любом суде в Российской Федерации. Для этого вы используете интернет-портал системы Российской Федерации правосудия. И в завершении хочу сказать, что если вы подаете исковое заявление мировым судьям, то есть, допустим, вы хотите подать исковое заявление о расторжении брака без раздела имущества, то данные дела рассматривают не районный суд, а мировые судьи то вы, соответственно, по такой же технологии поиска заходите в раздел «Мировые судьи» и точно таким же образом, используя сведения о месте жительства ответчика, либо вашего, находите тот судебный участок и того мирового судью, которому вам нужно подать соответствующее исковое заявление. Еще раз напомню, что по делам о выписке из квартир, исковое заявление предъявляется не мировому судье, а суд общей юрисдикции в районы, либо городской суд. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Желаю вам достойной жизни и прекрасного дня.